В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 апреля 2021 года номер 13 гражданам, пребывающим на территорию России, любым видом транспорта необходимо обеспечить заполнение анкеты пребывающего на территории Российской Федерации в пунктах пропуска через государственную границу. Анкету заполнить на портале Госуслуг. В течение пяти календарных дней со дня прибытия на территорию России пройти двукратное лабораторное тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованиями должен составлять не менее суток. Информацию о результатах исследований предоставить на портал Госуслуг, заполнив форму предоставления сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для пребывающих на территорию Российской Федерации. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, пребывания. В случае ухудшения состояния, здоровья и появление симптомов острого респираторного заболевания в течение 14 календарных дней со дня прибытия следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства пребывания и вызвать врача на дом. от посещения медицинской организации следует отказаться.